Аркада. А, победитель этого матча выходит в полуфинал. Проигравшая команда вылетает с этого турнира, и, собственно, собственно и все. ВВП, опять же, это от Морозок и Фанта, Аркада Элин и Киловатт. И карта Мираж. Мираж, который middle и точка А. То есть Мираж, который играется с Медом включительно. Ну, что-то стоят и кашат э, парни из аркады. Как только начинаются двигаться, начинают двигаться Элина сразу режут. Ну и отморозок тут, если в голову не получит, то будет выигрывшим. И выигрывает все-таки. А, минус этот отморозка. Право выбора за ними. Ну и очевидно, наверное, что это стей. Тут как бы и даже речи ни о чем другом идти не может, типа на мираже. Что 5 на 5, что 10 на 10, в любом случае атака сильнее. Ой, простите. Оборона сильнее при любом раскладе вещей, за какую бы сторону вы, ни каким бы количеством игроков, простите, вы бы не играли. Ну, в данном случае турнир 2 на 2, но сильнее, очевидно, конечно же, здесь оборона. И поэтому в обороне начать это огромнейшая радость Эллен вместе с киловаттом будут выходить из ямы отморозок с фантой Я думаю, готовы все это дело принимать Но киловатт сбривает отморозка И фанта остается один Ничего себе Хороший хедшот по киловатту дал, но Элен, увы, увы и ах, Элен говорит, что нет, победимка мы в этом раунде сами. Таким образом, ВВП без денег на ближайшие раунды, Аркада, как вы видите, приобретают Дигл и МП. Но этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы быть чуть круче, чем Юспы, при учете того, что Юспы, вероятнее всего, будут без арморов. С какими-то там, да, может быть, с парочкой э, хаешек, но не более того э, Притом эти ха хаешки еще нужно успеть выкинуть И еще ими попадать как бы тоже не мешало Не мешало бы Киловатт э, застрелил фанту ну, а от отморозок уступил в перестрелке Элину. И, кстати говоря, опять же, только за счет того, что был армор у игрока атаки, эта перестрелка закончилась победой. Поэтому, собственно, я всегда и говорю, что если вы играете антиэкономический раунд, армор жизненно необходим. Потому что ваши соперники с пистолетами будут пушить, прессинговать, прятаться за какие-то... Не самые очевидные позиции, но так, что вы будете выходить в упор на них. И пистолеты здесь могут переигрывать прям серьезно. Поэтому армор нужен, армор очень важен. И молодцы ребята из аркады, что не пренебрегли им. Ну, стоит, наверное, напомнить, да, что Аркада свой матч выиграли со счетом 16-14 у Минск-Сити. А ВВП выиграли свой матч со счетом 16-2 у Сверкающих Пяток. Ну, тут отморозка нашли. В общем, неудивительно, на самом деле, что его нашли. Мне кажется, надо очень сильно забывчивым быть, чтобы не чекнуть эту позицию. Последний минус от киловатта, и это 3-0. Также, дорогие друзья, хочу поблагодарить спонсоров этого замечательного, крутого, Турнира. Это спортивный, кофе 90, бесенок, Неброска, Саша Кошелек и ВАК. Благодаря этим ребятам стало возможно провести этот турнир и посмотреть, что самое главное: этот турнир. Также благодаря им, в общем, 15 тысяч э, в виде привилегий, 15 тысяч рублей в виде приги привилегий на серверах э, получат три э, сильнейшие команды по по результату этого турнира. Отморозок. Забирает Элиана Киловатт. Минусует отморозка, выходя из коннектора. Ну, это, конечно, максимально исчерпывающая информация для Фанты. Но он почему-то продолжает чекать яму. Смешно, весело, забавно. Но хорошо. 4-0. Просто, типа, если твоего тиммейта убивают из коннектора, зачем ты чекаешь яму? <laughs> это... это, черт возьми, по меньшей мере странно. Как бы откуда там кто-то должен был появиться? Он телепортироваться туда должен был, что ли? Типа Ноклип включил и полетел, да? Но так же не бывает. Что ж, 4.0. Девайсы, эмочки по-прежнему имеются у ВВП. Не знаю, насколько, конечно, будет актуально сейчас использовать эмки. Есть ли они с арморами? Есть ли к этим арморам какая-то раскидка? Ну, гранат, я так понимаю, нет. Они, иначе они бы уже кидались. Ну, есть хаешка, кстати, у фанты, да. Она, кстати, залетает на ура. И вообще, в принципе, стрельба от фанты залетает на ура. Вот вам и девайсики, да. То есть тот самый момент, опять же, когда бай все-таки срабатывает. И хае, кинутая вовремя, кинутая правильно, тоже работает. Потому что вот буквально недавно на каком-то одном из матчей мы обсуждали момент, что человек купил на инферно за КТ в респауне э, дым. И выбросил его прям тут же в гараж. А зачем? <смех> вот просто зачем? Зачем было покупать этот дым? Чтобы кинуть его в гараж? Ну, нелогично. Поэтому гранатами нужно пользоваться правильно, и прям будет круто. Потому что гранаты правильно брошенные, это всегда залог успеха. Даблкил от киловатта, дорогие друзья. Счет 5-1 в пользу коллектива Аркада. Уверенно пока ребята играют в атаке. Хочу опять-таки напомнить, что атака здесь слабая сторона И 5-1 в атаке говорят о плохом О том, что ВВП, скорее всего, практически без боя будут проигрывать этот матч Это плохо, но что поделать Ну, просто это ситуация, опять же, которую не изменить, да? Ты либо слабее соперника, либо сильнее, либо плюс-минус одинаково играешь Но все равно, опять же, плюс-минус То есть, идентично одинаковых игроков не бывает Фанта, минус киловатт, и Элен с 56 хп за душой остался один против двоих. У него есть небольшой раскид, но главное грамотно его положить. А, кстати говоря, вариативно иногда даже и не нужно им пользоваться, чтобы лишний раз себя не спалить. 27 хп остается после контакта с Фантой, отморозок. Это вот сейчас... Как? ха дорогие друзья. А, боже мой. А, боже мой. Ну, здравствуйте просто. О, вот что бывает. Я-то думал, я устал, типа, там, не выспался, да, турнир, там, все дела, комментировать много надо. Но вот... Вот такое как могло быть. То есть, отморозок не слышал, что рядом с ним спрыгнул его соперник? Они друг друга толкали плечами... Это просто бомба Это просто угар, дорогие друзья Элиан с киловаттом Продолжает выигрывать раунд за раундом Счет 6-1 Нас дым сигарет Точно-точно Киловатт Минус отморозок Элиан знает, где находится последний соперник Уже сказал своему тиммейту И фанту сейчас... Или он просто распился. <смех> Бог ты мой, ну начиная. Вот, вот какой должен быть матч. Здесь должно быть и над чем посмеяться, и над чем офигеть. И, и вообще все должно быть вот как-то так. То есть, вот смотрите, сыграно 8 раундов. Сыграно меньше, чем за 8 минут. То есть, это же 2 на 2. Но здесь нет смысла высеживать, сидеть вот эти вот по минуте, по полторы раунд. Камон, вы чего? Асус что ли какой-то играете Вспомнили что ли 2004 там 2005 Ну нет же конечно Нужно фаниться получать удовольствие Вон как просто Все элементарно видите как киловатт Легко вышел два минуса сделал 20 секунд раунда Прошло а че теряться то А че прятаться то куда то 8-1 вот такая атака И должна быть это я просто в пример Предыдущего Тускана Тускан был прям ну реально мне зевок Несколько раз подкатывал прям хотелось Просто позевать знатно от того, насколько медленно там все происходило Я как будто бы смотрю обычный матч Но только замедленный в два раза Потому что, ну, выходить с респауна на шифте Это прям очень сильно Элин, Ну, очень интересно, что он здесь пытается начекать Смотря на карниз Блин, киловатт прям такое ощущение, что не хочет промахиваться никогда Он каждую перестрелку, которую начинает, он выигрывает Отморозок. Хорошая позиция. И снова киловатт, и снова хэдшот. Он вообще не хэдшотами убивает. 9-1, дорогие друзья. Ну-ка, дайте-ка я быстренько статистику матча сейчас гляну. Там вообще есть не хэдшоты? Так, здесь хэдшот. Есть не хэдшот, один. Второй. Четыре. Ребят, слушайте, только 5 минусов из тех, которые он сделал не хэдшотами. То есть 9 хэдшотов, вот он, 10-й хэдшот и 5 не хэдшотов. Вы представляете, насколько жесткий человек? Жесткий, лютый, прям вот явно хотящий, желающий, давайте скажем так, выиграть. И еще один минус не хэдшотом прибавляется к статистике. 10-1... Полнейшая доминация в, во всем, вот в чем только можно. По стрельбе превосходит, по раскидкам превосходит, по, по выходу превосходит. Ну, позиционно я имею в виду, да, то есть, ну, собственно, счет как бы и говорит нам о том же, да, что здесь команда ВВП не особо как бы и котируется против своих соперников. Ну, ну, слышит киловатт, топот, окей, а что это даст? Элен. Увидел даже соперника. Но это информация для киловатта, который уже открылся из ямы. Хедшота в этот раз почему-то нет. Хаешка и до свидания? Нет. Ну, вернее, до свидания. Нет, все. Просто я хочу закончить это. Я не могу это смотреть. Это аннигиляция в самом жутком виде. Я просто представляю, насколько сейчас тяжело морально играть этот матч команде ВВП. Они первый свой матч откатали 16-2 с победой. А теперь сейчас чуть ли не сами 16-2 проигрывают Ну, пока еще они могут 16-2 проиграть Но тут как, как раз-таки более страшная ситуация, что они могут проиграть 16-1 То есть это даже... Вот в коннекторе же был сейчас Не увидел отморозка киловатт Хорошо Отморозок, видимо, соперника тоже не увидел Ну, фант под балконом Нет, я, я просто не могу это. Да. Надо так вот аккуратненько Так филигранно слезать С этой лестницы И ни, ничего не чекая вообще Ну обычно все таки как-то принято Наверное выпрыгивать да с этого балкона Но это судя по всему уже психологическая Травма он один раз выпрыгнул с балкона И разбился больше не хочет Но только тогда то у него было 3 хп а теперь то 100 И со 100 хп он навряд ли бы разбился Но справедливости ради что делает киловатт? Просто что делает 20? У Алена 185 пинг только что был. Хаешкой просто уничтожил. Замучил до смерти хаешками. Отморозка. фанта 1 на 1 с Аленом. 16 КП. Я не понимаю как, но они... Они не попали в друг друга ни разу. Ну, Эллен, когда вышел, он сразу получил урон Поэтому, по факту, потом они друг в друга не попали Такая ожесточенная перестрелка и без попаданий Ну, Фанта прячется Пока не понимает Эллен, где его соперник Торчит, кстати, да Торчит кусочек соперника, и Эллен справляется С тем, чтобы обратить на него внимание И попадает в него 13-1. Кстати, хохма заключается в том, что при спрыгивании с балкона ты теряешь 3 хп. И Элин тогда спрыгнул с 3 хп с балкона. вот. Просто вот в чем хохма. Было бы у него 4 хп, он бы не разбился. Но он разбился просто тупо потому, что у него было 3 хп. На мой взгляд, забавная история. Сэвинч, приветствую. Хорошее начало. Минус Элин. Киловатт сотый, но хаешку зато Элиан успел прокинуть просто изумительную. 36 и 28 хп у игроков обороны <laughs> для киловатта. На мой взгляд, легчайший клатч, учитывая, как он готов играть с соперниками. Минус первый. Ну, за искрой прячется. Опять слышали? Слышали? Пикнул кнопкой Евом. Они все пытаются включить парашют. Это особенность игроков э, паблик серверов. Чем больше ты играешь на паблик-сервере, тем чаще ты клацаешь кнопочку E, чтобы прыгать с высоты и не терять хп. Но, блин, на фасткапе это не работает, поэтому э, можно просто unbind, например, прописать, да. Ну, потому что это пиканье, оно же звук издает, не будем забывать. Ну что ж, сменились стороны, может теперь аркада и ВВП как-то по-другому начнут играть? Я уж прям даже не знаю. Но очень жесткая была атака у Аркады. Тут просто, опять же, мое почтение. Команде ВВП пресс F, Хорошая хае. Снова киловатт. И снова хедшот. Ну, в этот раз хедшот получает сам киловатт. Все, соперник убежал. Фанта 42 хп. У киловатта 12, Эллен 100. -ый. Флешка, которая не ослепила. Ждет Аркаду. Хитрый. Хитрый фанта Надеется выиграть эту перестрелку Минимальными усилиями, так скажем Но это будет очень сложно Я бы даже сказал, скорее всего невозможно Потому что по грамотному Игроки обороны просто не должны сейчас его пикать И все 46 секунд до конца раунда Вот он выход Попал еще одному в голову 5 и 12, дорогие друзья. Фанта, в общем-то, не промах, да? Пом пом поменял пистолет. Элиан. 2 хп осталось. Боже мой. Как же это прям 2, 5 и 12. Кошмар просто. Фанта попадает в голову Элиан 1 на 1 с киловаттом. Но киловатт вообще не промахивается почти никогда. И сейчас тоже не промахивается. 15-1, дорогие друзья. В шаге от проигрыша, можно так сказать, находится коллектив в ВВП, потому что чтобы выиграть это нужно сделать невероятное, нужно 14 раундов кряду взять и выйти в допы. И вот только таким хитрым путем можно надеяться на победу. Я конечно не знаю вообще можно ли здесь на что-то уже надеяться. Киловат выходит в аркаду на мидл, Фанта вместе с Отморозком будут действовать на точке А, где собственно сейчас находится Элен. И проблема ключевая кроется в том, что у Элиана есть девайс. Ни в коем случае нельзя его отдать. Потому что тогда у киловатта возникнут сложности. А они уже, кстати, возникают. Все. Сдал девайс, до свидания. Тут даже можно уже ни о чем не говорить. Ну, минус, конечно, не от девайса, но минус от отморозка. 15-2, ну что, начинается путь к камбэку, дорогие друзья, если, конечно, можно так выразиться Не очень похоже, конечно, на то, что он здесь случится, действительно, да, но... Но в теории такое возможно, вот согласитесь, теоретически камбэк возможен Ну, почему нет? Руки-ноги есть, мышки с клавиатурами есть, этого достаточно, чтобы убивать И этого достаточно, чтобы... чтобы что? Ну, не знаю в общем, волевой Такой экономический раунд Зашел теперь диглы против э -э, Калашей, Калаша и Эмки Поджимов нет Ошибочная игра от Фанты Потому что, почему ошибочная, нужен был тиммейт Тиммейт из ямы выйти не успел Фанта не имел права Открываться в соло Отморозок! Отморозился, 16-2 дорогие друзья, в ВВП отправили скользящие, господи, как они, сверкающие пятки, не скользящие, а сверкающие пятки в 1-8 на выход со счетом 16-2, а теперь сами с таким же счетом вышли.